Так, ну что, давайте мы с вами э, позанимаемся такой как бы визуально простой темой, которая называется движение прямой и плоскости. И начнем с истории. Начнем с такой прикольной истории. Есть такой отель, называется Адель Гильберта. Гильберт. Гильберт — это великий математик, который жил на рубеже веков 18-19, который в 1900 году на Всемирном математическом конгрессе объявил о 23 самых великих проблемах математики, которые подлежат решению в наступающем 20 веке. В процессе XX века в том или ином виде удовлетворительном было решено 16 из этих 23, если меня не изменяет память. Семь остались открытыми, и одна из них перекочевала в список семи величайших проблем третьего тысячелетия, которые объявил институт Клея – семь самых великих проблем тысячелетия. Вот. И называется она гипотеза Риммана», но про нее сегодня ничего не смогу сказать. А, из этих семи проблем одна уже решена сразу же почти в 2004 году нашим с вами соотечественником Григорием Передманом, про которого вы, наверное, что-то слышали где-то возможно. Вот. Ну а Дэн это вот что такое. Это бесконечный вот такой вот бесконечный дом, в котором. Совершенно одинаковые комнаты. Бесконечные, понимаете. Ну, в жизни так не бывает, да? У а вот у, у модели Гитлберта И вот-вот у нас все номера заняты. Ученые приехали на конгресс. Бесконечное количество математиков приехало на конгресс и расстелилось в каждую свою комнату бесконечного модели Гитлберта. Кстати, ближайший математический конгресс он э, В какой-то момент был для него какой-то сбой, потому что в 1900 он был, я думаю, что во время войны не было Конгресса, потому что э, ближайшее заседание Конгресса состоится в Санкт-Петербурге в 2022 году этим летом. 2022, да? А там 1900. Если он каждые четыре года, то в 2022 бы не попало. Попало в 2020-й. Значит, его где-то не было. Я думаю, что его не было во Второй мировой Ну так, скорее всего. Вот. И вот в этот отель приезжает еще один ученый. Опоздал, у него рейс опоздал. Приехал, а тут все уже заселено. Вопрос, как его вселить в этот отель? Да? отель бесконечный. А куда селится? В какую комнату? Какой он? Кого-нибудь выселят и засеют. Всё, Совсем выселить нельзя, а? Ещё идеи? последняя. Они все заняты. Первая. Тоже нет. А? Добавить кому-то? Нет, ну там уже нельзя оставить. Вот он есть. У меня. Молодец! Мы его вот этого выгоняем пинками, сидяем сюда, а этого, после этого сюда вселяем, а этого выгоняем пинками сюда. А этого выгоняем пинками сюда. Короче говоря, передаем по аделью вперед, туда команду. Каждый выселяется в следующую комнату, а следующего переселяет дальше. Тогда всем хватит места. Видите, он был занят весь адель, не было пустых мест. Пустых комнат не было. Одной раз и всех переселили направо. И постоянно комната образовалась, и мы сюда всели его. Вот он, ну, и говорит, всех поселили. Правда? Отлично. Все, поселили. То есть бесконечный отель странно очень странно. У него, как бы сказать, в нормальной отель, если он здесь занят, ты никого не селишь. А он бесконечный отель. Можно усилить, даже если он весь занят. Это прелюдия. Это прелюдия. А теперь, собственно, постановка вопроса. У нас есть бесконечная во все стороны парковка машин. Смотрите, у меня и сюда, и туда отчет идет. Есть э, ячейки, где могут стоять, ну, эти отсеки, да, в которых могут стоять машины. Это номера. Номера написаны прямо на вот эту бесконечная парковка. Но любая точка, первая, вторая, минус, первая, минус, вторая, во все стороны. И эта парковка, она занята, ну, заняты, короче, вся, да? И вот происходит а, некоторая команда, в результате которой с машинами что-то происходит, они как-то меняют свое положение. Но внешне никакого изменения не произошло. Вы можете что везде стоит одна и та же одинаковые парк машина такой, Жигуленок стоит везде, да? <связь> вот Везде стоят Жигули, одного цвета без номеров. Я не могу его никак. Вот я отворачиваюсь, а потом, чтобы вы там о чем-то договорились и дали команду всем машинам что-то сделать. Я поворачиваюсь, а машины на местах, аппарат, ну, так же, как и были, вроде ничего не изменилось. Какая могла быть ваша команда? Любая. Остаться на месте. Хорошая идея. Назовем это ID. Как именно поменять местами? Может быть, любая команда. Поменять. Вот так, да? Понятно, да, в принципе, может. Поменять знаки без не знаки. Okay. Нет, мы знаем, вот знаки, нет, мы только машины можем менять. То есть машины могут занять какие-то другие положения. Сейчас я добавлю еще одно требование. Действительно, очень много может быть разных команд. Ну я взял, эту сюда надо послал. Это сюда, это, сюда. А вот сейчас я добавлю еще одно требование. Требование такое. Расстояние. Между любыми двумя машинами, что бы вы думали? Правда? Не поменялось, совершенно верно. Именно так, не поменялось. Вот оно, дополнительное требование. Вот это вот, вот, это вот замечательный приказ, ничего не делается, он, конечно, тоже остается возможным. Да? А, там же две сложны есть один и минус один. Можно просто один и минус один поменять да вы сами. А два и минус два? Можно минус два. Вот. Ну, два и минус два. Тоже можно поменять. Итак, вот это остается на месте машинка. Эти два раза меняются местами. Эти два раза меняются местами, да? И так далее. И действительно, расстояние не меняется. Это можно как сделать. Я могу вот сюда вбить э, так, такой условный гвоздь и всю эту вот прямую с машинами вот так перевернуть. Да? Давайте назовем это S0. 0 означает, что у нас относительно нулевой координаты, у нас фактически парковка, да, номера, номера мест. это координат, это прямой. И мы берем вот эту координату, забиваем все сюда точку, бах, и все переворачиваем. Отличная идея. Есть такой, есть такой вариант. Еще. Можно собрать синхронно одновременно, чтобы расстояние между ними тоже расстоялось. А как именно они сдвигаются? Чтобы они ехали вперед, потом все синхронно развернулись и, можно сказать, зеркалились. Ну, можно начать, сиди просто синхронно в движении вперед, да? Да. То есть дается команда. все, а? машины встали вот так, в ту сторону форми, отъехали сколько-то шагов, развернулись обратно и заняли свои, каждое то место, которое заняла. Сколько шагов. А сколько угодно. Давайте на три-один, например, это будет сдвиг на один шаг. То есть все раз вот так и сдвигаются. Ну, можно и Т2, да? Т2. Т2. Взяли его там? На? на два. На два деления. Каждая машина съехала на два деления. Можно на ноль шагов. Но это мы уже проходили. Что это будет за движение? Точно. Молодцы. Да. А вот эти и. все уже, они будут реально машины машинку И У нас получается вот такая последствия. Ну, можно и влево, правда? Можно же ехать влево минус один то есть уже выдумана некоторая бесконечная серия сдвигов машин бесконечная серия они могут поехать все на три шага вправо могут все поехать на 7 шаг вправо могут все поехать на один шаг налево мы называем это минус 1 да движение на минус один могут и остаться на местах это двой и так для, для любого количества делений. Так. Так. А, а еще какие-нибудь варианты есть, чтобы я ничего не узнал? Какие еще варианты могут быть? А Можно задать вопрос? Да. У нас же получается бесконечная парковка и бесконечное количество машин. Ну так? да. да. Любая команда будет приводить к тому, что машина будет оставаться. У нас есть дополнительное вот такое требование, которое на самом деле очень сильно... Уезжают. Так на, каждой, О, на каждом свободы. месте будет каждая машина. Но нам нужно, чтобы вот как, какое расстояние было, вот например, между первым и третьим, какое оно и должно остаться. А еще Не-не, они там к контакту приступают. Слева, либо вправо, а Нет, добавлять то, что не можем. Можно уже то, что есть, то есть. <соцентрический код> да? Для положительных и черных делают шаг. Право. Влево. Четные. Шаг влево для отрицательных наоборот. Нечетные делают влево, четные – вправо. А ноль не трогаем. Так, нечетные. Вот здесь куда? Вправо. Вправо, а четные? Вот проблема. Дело в том, что между вот этими было сравнение один, останет 3. три. То есть не, не получится сохранить влево. вот это условие. В принципе, если мы этого условия не требуем, то очень много стоит на А вот если мы требуем, то… Ну вот э, ну давайте что-нибудь еще. Все-таки еще не все, не все варианты выработаны. Вот есть еще некие варианты, Нет, но... а у вас тогда единица Я переместится влево. влево. А если единичку вы влево, то между тройкой и единицей останется такое же расстояние, как и было. Они же все, с да, влево нет, влево все влево. Влево. А вот между тройкой и двойкой? Да. Оно поменяется. А мне нужно, чтобы между любыми… То есть можно сделать, чтобы мы между любой. Можно по-другому назвать, потому что у нас просто прямая, вот эта, да, а, из этих, с нанизанными для на нее машинами, она такая, она, ну вот, неподвижная, не, ничего нельзя не снимать, ее не растягивать. Вот она вот как есть, так и есть, как кусок. Вот эта прямая, вся цеником дошла. Вот она туда поехала, вот нормально, назад тоже поехал. Перевернулся, на секунду ряда тоже нормально. Еще, давай говорит. Да. Можем вот с точка есть правая сторона. Можем всю вот эту правую с лево, а левую направо. Расстояние не. Вот, вот, то есть имейте в виду, что кроме s0 можно s1, s2, да? Любая, а также s минус 1. То есть мы берем любую точку. Заявляем, что вот эта машина останется на месте, остальные будут меняться. То есть переворачиваем это все как бы прямую. Да, да. На самом деле я предлагаю, а, предлагаю представлять себе даже, ну машина это было так, где водная, водная аналогия. Можно просто считать, что такая прямая, да, с намеченными на ней вот этими точками, внесенными. И мы ее вот так либо переворачиваем, либо сдвигаем в разные стороны. Ну что, если мы теперь перечислим все такие, все такие. Это все варианты или не все, которые, в принципе, можно сделать с этими машинами, чтобы внешность на том была неотличима? Нет. Такой еще. Но давайте попробуем найти. На самом деле не все. Да? Висеть направо, потом вернуть налево-назад. Но это все равно, что... Тут надо сделать мне Понятие движения для математиков – это результат, а для физиков – процесс. То есть физики скажут: скажут, вот поехал сюда, потом вернулся назад, ты совершил движение, потратил движение, да, наконец. А математика, скажет, скажут, ты не был вот здесь, а теперь ты остался на месте, а значит движения не было. Ну, то есть математика смотрит только на результат. Есть еще, да, Да. Ну да, ну вот относительно точки ноль, относительно точки 1, да? А, нет, или каждый на своем месте. Каждый на своем, нет, мы считаем, что они как бы от этого, ну, же... я же должен, когда я оглянулся, вот я вижу, что что-то, если я оглянулся, они стоят в другую сторону, я это увидел, я обнаружил, то есть <coughs> мы не можем их, их положение, как они стояли вот так, а так они отсюда, сюда и должны вернуться, то есть даже когда мы едем, мы поворачиваемся в эту сторону, едем потом обратно, разворачиваемся, нужно, чтобы я не, ничего не смог заметить. Ну что, давайте тогда, если мы сейчас не видим, какие еще операции могут к этому привести, перевидим. Умножить на любое число. То есть, один нож. Давай получать. Что? И двигается, да, понятно? Сейчас мы про это поговорим. Сейчас про это поговорим. Да. Бесконечное. Умножить на любое число. Например, два, три, четыре Тогда расстояние изменится. То есть если первая придется вторую, вторая, вторая, вторая – четвертая, да? да. Нет, тут чем было чем расстояние а, а, вот, да, сохранить а расстояние. А расстояние. Да. Что? мы а вот вот, можете... Да, но это как раз Т, вот любое такое Т t1, например, это вот. мы все поехали направо. А, чертый, не чертый, не а, изменится расстояние. Вот эти, вот эти две тогда, э, если вот это сюда сюда, то не есть из а из двойки. А ну это сдвиг на, на, на один лево. Вот он уже, t-1. Он уже есть. Это правильно, да, но он уже есть. А вот еще, еще. Есть еще какая-нибудь. Вот все мы перечислили. Ага. Подробя можно, ну, подробя можно одну десятую подвинуть все, то расстояние не изменится, и это будет почти. А, на одну десятую подвинуть, а? Да? да, если отказываться. И это хороший вопрос. На самом деле, на самом деле, буквально через пять минут будет можно уже. Но пока я, я все-таки проверяю, что каждый стоит на своем похожем месте. Но через буквально вот несколько минут мы разрешим уже мы. Заменим машины просто на точке напрямую. И все. тогда можно будет двигаться по дорогам. Пока еще нельзя. И все-таки я э, настаиваю, чтобы вы некоторое количество движений не заметили. Давайте попробуем следующее сделать. Вот кто пред предложил, вот как тебя зовут? Да. Ты предложил, в первую очередь, ну, уже в да? Или ты предложил, да? Сделать одно движение какое-то, а потом какое-то другое. Вот. Давай попробуем сделать, например, вот так. Вначале э, мы вот такое, а потом вот такое. Смотрите, я почему-то делаю справа налево. Так. В математике принято обращаться с с отображениями. У нас речь идет от отображение. То есть прямая, с прямой, со всей прямой цеником что-то происходит. Это называется отображение. Но это как бы имеется в виду, что я вот сюда подставлю какую-нибудь машинку с каким-нибудь номером, или там да, просто с координатой x какая-то машинка, и я посмотрю, что произойдет с ней при вот этом при сдвиге. Она перейдет в машину. Ну, она перейдет на координату x-1, правильно? Просто прибавится единица. Если я сдвину все направо, то где бы она ни была, прибавится единица. А вот дальше, вот когда я после этого совершу s0, в какую она перейдет после этого координату? Минус, да? То есть минус 1, минус x. То есть она... Была вот в координате x, стала в координате x плюс 1 и переметнулась на ту сторону в минус 1 минус x. Вопрос. Ну понятно, что это вот это отображение, да, такой, такая команда, она положение машин тоже не поменяла. <тасправда> Расстояние <тасправда> не поменяло. Я имею в виду, все машины, я у всех машин оттуда. Раз первый, раз плюс три, ничего не заметил. Второй раз перевернули и ничего не заметно было. Значит, в результате ничего не может быть заметно. А значит, это какое-то преобразование, которое однако тоже я не заметил. То есть тоже движение, да, тоже движение, тоже сохраняет расстояние то между машинами. Вопрос: как его описать? Куда, например, перейдет машина с номером 6. Минус один. Нет, не останется на месте, потому что вначале она вот сюда сдвинется, да? А при вот этой операции она перепрыгнет через ноль. То есть ноль перейдет в минус один. Смотрите, ноль перешел в минус один. Ну тогда, может быть, это вот это? Но если бы это было вот это, то тогда, куда бы перешла единица? Она бы перешла в ноль. Если 0 перешло в минус 1, то 1 должно перейти в 0. Перейти. А давайте проследим, посмотрим, куда же перейдет единица на самом деле. Ну-ка. 2 и минус 2. Итак, у нас 0 перешло в минус 1, а 1 перешло в минус 2. Можно ли мы догадаться, что это за преобразование? Похоже на зеркало. Относительно какой точки? Нет. Yeah. Да. Относительно дробной. Вот тут уже говорили о дробях. Смотрите, как удивительно. Мы сдвигали на целое количество и отображали потом относительно целые точки. А в результате получили такое переворачивание этих машин, которое осуществляется относительно дробной точки. Точки минус одна вторая. И понятно, что все середины, все середины, они все годятся нам как точки, относительно которых мы можем все перевернуть. Потому что незаметно будет ничего целое, перейдут целые. При, например, вот этой вот s 4,5, да, у нас 4 перейдет в 5, 5 перейдет в 4, 6 перейдет в 3, 3 перейдет в 6. Ну, они вот будут как бы, так сказать, целые точки перейдут целые. То есть, если у нас середина ровно между двумя ровно посередине, между двумя соседними целыми, то у нас ситуация тоже выглядит, как машинное, ну, свое положение не пьем не, как будто, как будто. Вот. Ну и вот теперь уже, теперь уже кажется нам, что нужно вообще разрешить дроби, потому что если мы исходим из целых чисел, только целых чисел, то мы никак не сможем даже обратиться к такому S. Это S минус одна вторая. Но мы пока у нас только целые числа были. Значит, нам придется добавить еще и дроби. Вот. Если мы добавим дроби, тогда разумно было бы совершать переносы уже сдвиги на дробное количество. Например, на 3,5. Да? Сдвиг направо на 3,5. Я уже тогда не слежу за тем, машины, как машины топнулись на свои места они Ну, как бы это так же стоят или нет. То есть я себе предлагаю сделать такой мощный, мощный эм, внутренний такой интеллектуальный подъем на на абстрактную величину, просто на всю прямую целиком. Вот. У меня есть прямая, она сделана из стального провода. Никаких машин в с машинами, да? У меня есть прямая из стального провода. Бесконечная в обе стороны. И я хочу понять, какие возможны преобразования этой прямой какие возможные преобразования, движения, то есть такие, что они провод не растягивают, они его не сгибают, провод остается проводом. Вот, и внешне как бы ничего не меняется. Ну и тогда, естественно, было бы предположить, что возникают сдвиги на любое число вправо или влево, х больше, меньше нуля, как угодно. И отражение относительно любых точек. Сдвиги и отражение. Любой сдвиг, любую сторону, вот так вот мы ее сдвигаем или налево сдвигаем. Это все не меняет да, положение прямой никак. И если мы забьем в, в любую точку прямой какой-то гвоздь А, Взяли, забили гвоздь, потом вот эту вот всю проволочную прямую вот так раз и перекрутили наоборот. То это тоже преобразование прямой, которое не меняет расстояние. То есть, ну вот, вперед и перевернул, и ничего не меняется. Ну и утверждение, которое, утверждение, которое мы ну, можем доказать, в принципе, но, может быть, мы чем более интересно, взорвемся. А доказательства вы посмотрите, если… Это, это, это сюжет из того урока математики, на самом деле. Вот, поэтому, если я вас заинтересую, вы посмотрите сами доказательства. А пока я его сформулирую, что э, других, других движений нет. То есть это вот список полный. Если вы знаете, что прямая внешне осталась как прямая, то ничего другого, как направо сдвинуть на какое-то количество, или налево на лево на какое-то количество миллиметров. Или же перевернуть, вывернуть вот так его, как бы, поменять в сторону, относительно любой взятой точки. Ничего другого сделать нельзя. Давайте вместо того, чтобы -то доказывать, попробуем составить такую таблицу умножения. Вот у меня сдвиг на x вправо или влево. Ну, тут как. Если x больше 0, значит я сдвиг вправо. Если x меньше нуля, сдвиг влево. Если x равно нуля, то это. ID, да. Это ID. И дальше у меня может быть относительно любой точки, которую я могу здесь рассмотреть. Точка А, бывает точка Б. Сдвиги бывают. Тоже на другие какие-то, и, отражения. И сейчас я попробую понять, что будет, если совершить вначале сдвиг на x, а потом сдвиг на y. Что будет, если вначале перевернуться, а потом сдвинуть на y? Что будет, если вначале а сдвинуться, сдвинуть, а потом перевернуть? Будет ли это одно и то же? Или не обязательно? И что будет, если вначале перевернуть и потом еще раз перевернуть? Вот такая э, задача. Да, у нас э, есть, у вас была в младших классах таблица умножения да, чисел. Помните, таблица умножения. 3ж7, 21, 6, 8, 48, да? Вот. А здесь будет таблица умножения вот таких вот движений. Длится умножение. Вот. И я утверждаю, что можно сейчас, вот как бы так как мы используем из вот этой теоремы, которую доказывать не будем, вместо этого ее пощупаем. Это означает, что когда я совершил два движения одно с другим, то в результате должно получиться тоже какое-то движение. То есть либо какой-то сдвиг, либо какой-то какой оборотик. Ну, давайте попробуем это понять. Самое простое это вот здесь скажет, как это проще записать. А? Это t. А? На, какой, на какое расстояние, Как его записать через x и y? Молодцы. x плюс y. Смотрите. Смотрите, что на самом деле происходит. Я взял прямую и сдвинул на x, например, направо, да? А потом еще раз сдвинул, еще на у направо. Ну ясно же, что это значит общий сдвиг на x плюс y, да? На, на два раздвинул, а потом кто-то пришел. Вот я пришел, сдвинул на два машины наши. Потом кто-то пришел и еще сдвинул их на три. Это то же самое, что каждая машина сдвинула роман на пять, правильно? Но волшебность здесь то, что я не должен изучать знаков x и y. Например, если кто-то сдвинул на 2 влево, это значит, они уехали, ну как бы на минус 2, напишем, да? Если кто-то потом пришел и сдвинул на 3 вправо, я сдвинул на 2 влево, а кто-то на 3 вправо. Что в результате получилось? На 1, и причем плюс как раз. Действительно, если вначале на 2 влево, а потом на 3 вправо, то это опять 3, но это с минус 2, то есть t1. А если наоборот, если я вначале сдвинул на 4 вправо, потом на 5 влево, минус 1. минус 1 получился, потому что 5 больше 4, и по модулю 5, да, у нас берется, у нас даже у нас будет такая операция модуля. Ну, короче, 4 вправо и 5 влево, это пьяно 1 и влево. И это соответствует формуле, что 4 минус 5 равно минус 1. Вполне логичная формула. раз нас 4 вправо и 5 вверху дает сдвиг прерыва на 1, значит это минус. Если влево, то минус. Так, а если я, например, сдвинул на 3, а потом сдвинул на минус 3... Да, и это мы уже научились называть кубками ID. ID. ID это вот такой вот... Ну это опять соответствует тому, что минус 3 плюс 3 это что? 0. А T0 это как раз ID. То есть у нас t3 на t минус 3 это t0. T3 плюс минус 3. <coughs> Поэтому это универсальная формула. Это всегда получается сдвиг на сумму x плюс y. Так, а вот теперь мы займемся сложным материалом. А именно вначале переворот, а потом сдвиг. Первый вопрос. Это сдвиг или переворот? Нет, когда мы уже их выполним, возникнет ситуация, когда это что-то уже одно, но с каким-то, каким ну, там, вот этим уточняющим. Сдвиг или переворот? Кто за сдвиг, поднимите руку. Кто за переворот, поднимите руку на самом деле переворот, И вот почему. Дело в том, что а, дело в том, что когда вот я нарисую, я напрямую могу нарисовать такой вектор. Вектор. Вектор, это, значит, в старшей школе, но на самом деле зря. Младше тоже можно. Вот Стрелочка просто сквозь там, вот такая. Называется вектор. Но я возьму и нарисую вот такую стрелку. И теперь я беру и прямую переворачиваю. В какую сторону смотрит стрелка? Наоборот, слева, надо ну, после переворота стрелку будет смотреть влево. Причем неважно относительно какой точки, да, я делаю переворот. Если я делаю переворот, то стрелка всегда перевернется. А если сдвигаю, она останется в ту же сторону, в которую она смотрела. Так вот, теперь если я вначале переверну, а потом сдвину, то она... Вначале перевернулась, а потом больше не менялась. То есть смотрит влево. Она смотрела вправо. Я перевернул. Она стала смотреть влево. Сдвинул. По-прежнему смотрит влево. Правильно? Значит, при совершении вот этих двух действий последовательно, она будет смотреть влево. Но значит, результирующее действие на самом деле переворот, а не сдвинул. Осталось узнать, как вычислить точку, относительно которой будет переворот. Это явно не точка А. Потому что точка А при перевороте остается на месте, а потом при сдвиге куда-то уедет. Ясно, что значит мы не относительно А переворачиваем, а относительно какой-то другой. Кто догадается? Вот как узнать, я бы сказал так, у меня напрямую задана точка А. И задом Y, на который мы сбегаем, ну, например, направо, налево можно также будет произойти. Могу ли я по этим данным найти ту точку напрямую, относительно которой будет переворот? Вот это вот на самом деле будет S относительно некоторой точки O, где O получается, я ставлю многоточие, как получить O? Что? Да, половина у. Направо правой или на левом? Ну, а минус 0,5. А минус 0,5. У. Ну-ка. Или все-таки а плюс 0,5 у? Я напоминаю, что тут справа налево всегда делается. тогда плюс. плюс. Правильно, вот она. Вот О, это вот эта точка. И вот почему. Давайте посмотрим. Вот э, на эту точку А вот 0,5 У я отмечаю вот так. То есть Y у меня должен сейчас, если я Y спроектирую вот сюда, так что А получится в серединке, у меня будет правый конец и левый конец, да, этого Y. Симметричная относительно точки А. Что происходит с вот этой точкой? Это как раз О, равная А плюс 0,5 5, При отражении что с ней происходит? Раз и сюда, да, прыгнула. Согласны? А при сдвиге вот эта точка... дальше с ними нашло? Налево. Направо. Это же Ди, вот она направо. Сдвиг направо. То есть было отражение. Вот эта точка прыгнула сюда через точку А. Перепрыгнула да, она через точку А. А потом совершился сдвиг. И что она сделала? Она вернулась назад, да. Она вернулась назад. Она была в точке А плюс 0,5у. При перевороте она, естественно, <смех> симметрично отразилась в А минус 0,5у. А да. дальше нужно совершить двигать на у, то есть прибавить к этому у. Обратно вернулась 0,5у. Поэтому она осталась на месте. Ну и довольно просто в принципе проследить за любой другой, чтобы понять, что это действительно эта операция, сдвиг вслед за переворотом. Сдвиг вслед за переворотом, это действительно отражение относительно новой точки, которая сдвинута относительно исходной на 05 Ну давайте посмотрим за судьбой, например, точки А. Что произошло с точкой А вот при этом преобразовании? Ну-ка. Первый шаг. Отражение. На месте. А дальше? А плюс у. Правильно? А перешло в а плюс у. Проверяем. При отражении от а плюс 05 у как раз а переходит в а плюс у. 0,5 поехало еще дальше. Вот раз сюда. Это а плюс у. Ну, можно еще какие-то точки пощупать, но я предлагаю, записав ответ, попробовать найти, что произойдет вот здесь. Сюда я сейчас выпишу ответ. Так, тут у меня S, Y, ну, A плюс 0,5Y. А, наверное, белым лучше, кстати. А плюс 25, да? Так. А сюда что мы запишем? Ну да. По аналогии все будет. Так. Да? Только наоборот, начальник теперь мы сдвигаем, да? А потом мы переворачиваем. Давайте я вот отсюда сокнул. Начальник сдвинем, потом перевернем. У меня есть некая x, ну пусть тоже положительное направление, в принципе, не важно, то же самое, если отрицательное, анализ будет таким же, и точка b. <coughs> Я делаю следующее. Я вначале сдвигаю, а потом переворачиваю. И утверждается, что теперь нужно разделить вектор на две части, тоже его совместить так, чтобы b попадало в его середину, Здесь будет b минус 0,5x. Здесь будет b плюс 0,5x. И теперь у меня отражение относительно вот этой. Ну, как это понять? Надо проверить, куда оно перейдет, да? Куда эта точка переходит при переносе на x? B 5X, правильно, А теперь нужно отразить от Б прыг сколько и обратно, да? Была здесь, сдвинулась, потом перевернулась. Осталась на месте. Ну и можно про остальные проверить, например, вот что вот это, куда она двинется. Вот она сдвинулась сюда. Что дальше с ней произойдет? Опа! Вот сюда, да? Сдвинулась на x сюда, потом перевернулась и попало в b x Но b-x это как раз симметрично относительно b. Ой, относительно вот этой точки, ну, как бы, симметрично вот этой точке, относительно вот этой. То есть это как раз и есть перепрыгивание через b-05x. То есть получается, ну и про остальные тоже можно это вывести, что это s, b-0,5x. Вот, заметьте, что здесь будет разный результат, если я в начале. Прыгаю, потом перемещаюсь, то у меня прибавляется половина вот этого числа. А если я вначале перемещаюсь, потом прыгаю, то вычитается половина числа. То есть у меня результирующее состояние вот этой кривой, она будет разная. У нас осталась одна клеточка, которую мы тоже хотим заполнить. Что будет, если совместить, если сделать подряд, два отражения Вначале СА, а потом с б что с с вот будет перенос да он перенос я думаю перенос потому что он дважды да он дважды он один раз при первом отражении он один раз поменяет направление, при втором отражении он второй раз поменяет направление. Но второй раз поменяет направление значит иметь то же направление, которое было. Да? А значит будет перенос. Вопрос – на какое расстояние? Нет, здесь нужно как-то через координаты. То есть тут <coughs> как бы умножение… Ну, ну умножение здесь… Ну, например, если это 7 и это 8, будет очень где-то далеко, чтобы огромное число. Я не умножить, это что-то другое. А давайте проследим за судьбой точек А и В. А. При первом действии что происходит с А? На месте, да? Теперь эта точка относительно Б, куда идет? Вот сюда. Так, ну-ка давайте посмотрим на точку Б, куда она будет деваться. Б вначале куда деваться? За Прыгнула вот сюда, правильно? А дальше она должна относительно Б отразиться? Нет. Направше далеко-далеко. Вначале сюда на А, потом сюда относительно Б. То есть B уехала сюда, А уехала сюда. И мы видим, что это действительно перенос на удвоенный отрезок. 0,0, да. 2. Ну, это обозначается так. 2АБ. Просто у нас есть отрезок, который соединяет точку А с точкой Б. Объекты, на самом деле, если честно, называется. И это таблица надо удвоить. То есть это не два раза, сохранить его направление. Пишу сюда на T на 2AB. Вот эта таблица открывает вам ворота теорию групп. Страшные слова произношу, которые вы узнаете тут в этом университете. Это тоже таблица умножения, но в ней не 10 цифр, а бесконечно много разных объектов, разные природы. Вот эти все похожие друг на друга, да, они сдвигают. Чем, что влево, что вправо. Формула универсально действует совершенно. И вот эти похожи друг на друга. Они все есть переворачивание. И мы можем сказать, что произойдет, если мы выполнили одно, а потом другое. Но ну, понятно, что тогда можно уже и 3, и 4, и все, ну как бы сколько угодно, в 10 вот таких. И каждый раз у нас будет получаться либо перенос, либо отражение. Другого ничего не дано. С можно делать только переносы и отражения. Так, а давайте теперь решим некоторую достаточно трудную задачу. Попробуем решить. Я сохраняю вот эту таблицу. И вообще вот эта вот, ну как бы, вот эту часть, верхняя часть доски да, а, а, сохраняю. <соцентричный> Задача такая. К вам пришел друг и говорит, у меня есть список. Список движений прямой. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. И какое-то последнее. Где ка, это просто некоторое количество. Может быть 10 у него, может быть 15, может 20. Он не говорит, он не, не сказал, чего равно как. Он просто сказал, у меня есть для вас список движений прямой. Некоторые из них, это переносы на какие-то расстояния, некоторые отражения относительно каких-то точек. Но, говорит он. Любое движение из этой группы, и если выполнить его, после него выполнить любое еще движение из этой группы, всегда будет в, этой же, в этом же списке. Понятное условие? Значит, итак, у вас есть некоторый конечный список действий. Например, перенести направо на три. Или. Перевернуть относительно точки 1-2. Или там да, сдвинуть налево на 1. Или перевернуть относительно минус 3. Да? Просто конечный список. И есть такое условие. Условие заключается в том, что любые два взять, даже одинаковые или разные, как угодно, выполнить одно за другим и останется какой-то обязательный из того же списка. То есть мы не выходим с предела того списка. Мы делаем любые операции внутри списка, остается внутри него. И друг вас спрашивает, какой длины может быть его этот список, чему может быть равно И как вообще этот список может быть когда устроен, при этом дополнительно в Сейчас будем решать, это не сразу. Это, это, это не очень простая задача, сейчас мы ее порешаем. А, давайте попробуем поразбираться, да? Ну вот, например, если у него в этом списке а, вообще есть только вот такой элемент, а больше ничего нет, это вариант годится нам? Да. Чисто формально годится, правда? Берем ID, с чем мы можем его скомпоновать? Только с одним, у него больше в списке ничего нет. Но ну, ID – это ничего не делать. Если я два раза ничего не сделал, значит, я ничего не сделаю. Правда? <coughs> значит, ничего не изменилось. Значит, такой список явно мог быть. Но давайте на более сложные варианты. Ну, может, не совсем такой вот Тролль, да? что, пришел вам, да, вот в нем всего один элемент в списке? Это тогда да. он тролль, ваш друг Фетя. Может быть, все-таки более содержательные какие-нибудь варианты. То есть, может быть, K может быть не равно единице, а больше. Давайте попробуем сделать какие-то выводы, да? Какие-то выводы из вот этого условия. Ну вот, например, ясно, что если если всегда вот такой элемент здесь, то, по крайней мере, если каждый элемент я сам с собой, да, два раза выполнил, то это тоже будут какие-то из оставшихся. Правильно? Теперь давайте найдем среди буквы G какой-нибудь перенос. Если он вообще есть. Перенос, но не ID. Итак, пусть G со значком I это перенос на некоторый вектор X Отличный от нуля. Отрицательный или положительный? Тогда что получится, если этот перенос выполнить два раза подряд? Что это будет? Т2х. Но по условию должно быть в том же списке, правильно? Да. Значит, если есть какой-то перенос на х, то есть и перенос на тройной х. Вот. Но тогда и на тройной, правда? Это же t 2 х после tx. Значит, он тоже здесь. Т2х в списке, значит, t 3 х тоже в списке. А t 4 х тоже в списке. А t 5 Если можешь, если список конечный, то переносок не может ты можешь, ты можешь, ты можешь Вот, смотрите. Если список конечный, то мы пришли к противоречию. Правда? Потому что перенос, мы предположили, что он не нулевой. какой это? х. И если бы был такой перенос на не нулевой, тогда на 2 x на 3x на 4x. Это все совершенно разные переносы. Все дальше и дальше, да? <клёх> Условия они все должны быть в этом списке, а он конечный. Значит. Значит, как это называется в школе, от противного, да. От противного. Знаете, такой способ доказательства, от противного, от такого от омерзительного, да. Я когда в школе учился, маленький был, совсем в пятом классе, и учительница говорит, вот сейчас мы будем доказывать методом, который называется «от противного». Вот, а я понимаю, руку говорю, а почему не от омерзительного, через полную минуту я поднимаю руку, почему не от отвратительного? А, Смотрите, я тебя сейчас выгоню. Я понимаю, руку, говорю, а почему это не от мерзобакостного? И она меня выгоняет. Из класса все-таки, в конце концов. Но я так до сих пор и не понимаю, что же противного в этом, да? Правильно было бы говорить от противоположного. Что ж противного, да? Разве это противно? Это же прекрасно. Смотрите, какая красота. От противоположного надо говорить, а не от противного. И я говорю, давайте, я на следующий раз пришел, говорю, я больше не буду вас дразнить, но давайте вы будете говорить от противоположного. смотрите, не учи меня, как мне говорить. Я, как это сказать, я веду но что-то ко мне пристало. Иди пицец Мышкова? Мне прям И я решил пойти в Мышкова. Вот. И дело, сейчас не Ну вот. Это было еще одно, да, пицец Мышкова. Ну, короче, есть такое возражение: выражение, от противного. То есть вы предполагаете, что-то. И приводят к противоречию. Вот мы предположили, что здесь есть хотя бы один перенос, правда? И привели к противоречию это утверждение. Значит, что это? Переносов там нет, правда? Просто вообще ни одного. То есть, э, единственный перенос, который здесь в принципе может быть, это ID, потому что это T0. T0, после T0 это T0. Не отдаляется далеко, да? Остается T0. Поэтому в этом списке, кроме ID, если вообще в нем есть ID, может и в нем нет ID, а может и есть. Но, по крайней мере, точно, что нет никаких переносов. Но мы же, как бы, мы знаем, что движение бывает только двух видов. Это бывает либо переносы, либо. Перевороты, да? Значит, они все ну, перевороты, кроме может быть ID. Вот, почти все, да. ID есть или нет, я не знаю, но это вот как бы вопрос, который мы еще порешаем. А дальше есть какое количество переворотов? Их k-1, если есть, и 1, и их k, если нет. И один, да? Ну, в общем, это, это все перевороты. Так. Ну хорошо. А? Следующий вопрос. А если есть два переворота, то значит есть их композиция? То есть выполнение одного с другим? Тоже есть список. Вот у меня есть переворота. Например, переворот относительно А и переворот относительно Б. И А не равно Б. Тогда у меня есть вот такое. А это кто? Да, это 2АВ. Но если А не равно В, то это не равно нулю. То есть опять бесконечно. Опять. Ну почти ничего нет. В этом списке почти ничего не может быть. Если в списке есть хоть один перенос на ненулевое расстояние, то, то их не может быть конечное количество, их бесконечное количество сразу. Но если есть два разных обращения, два разных, то тогда точно есть перенос. А тогда тоже не может быть. Значит, в этом списке нет разных S. Всего максимум одно S и максимум один перенос, который ID. И больше не может быть. То есть, на самом деле, в его списке максимум два разных движения. И если их два, то одно из них ID. А может быть одно, и оно SA. Или не может быть. Я бы не торопился. А дело в том, что если два раза сделать СА, то получится ID. А значит, если есть СА, то есть и ID. Никуда не деться от этого. Значит, если в списке есть хоть один СА, то он только один. В списке нет переносов, кроме, кроме ID. Если есть хоть один СА, то СА только один, но тогда обязательно еще есть ID. Поэтому такая ситуация невозможна. Ну, а если нет ни СА, ни переносов нетривиальных, ни значит, это вот такой список. Все. Задача решена. Вася, или кто там, Петя был у нас, я уже забыл. Петя. Принес нам либо список из одного, но это чистый троллинг, да, вот это, чистый троллинг, либо принес из двух, а именно ID и еще один переворот. Вот переворот и ID, пожалуйста, сколько ни компонуй, никуда за это дело не уйдет. Айди после айди — это айди. Айди после переворота — это тот же переворот. Переворот после переворота — это айди. Все. Значит, это список готов. А больше никаких нет. Это вот мы так классифицировали все конечные подробности движения прямого. Серьезно, задача решить, между <связать> прочим. Это всем нам, да. Мы хлопаем всем нам. А сколько сейчас времени? Три часа. Три часа. Давайте я тогда вам скажу следующее, чтобы долго вас не задерживать, что с окружностью все гораздо интереснее. У окружности бывают, ну как то скажем, вот у вас в руках обруч, обруч, э, и нужно его как бы с ним что-то сделать, чтобы я не заметил. его, отразить. Только теперь же ник точки, да? Вот, ну, можно относиться к точке, но все равно чтобы покрутить на 180. И можно покрутить на любой угол, правильно? Ну, возникнет такая же арифметика. Очень-очень похожая. Отсылаю к уроку там номер. Вот там. Я думаю, что 8-9 – это как раз продвижение окружности, а скорее всего. И там тоже, там будут э, два вида движений. Это повороты, повороты и отражение относительно вот таких вот привычек. Отражение относительно центра – это на самом деле поворот на 180 градусов. Это все равно, что повернуть полностью противоположным. И там тоже возникают диаметры. А вот задача, которую мы сейчас решали, она оказывается очень сложной. А почему? А потому что некоторые повороты, например, на 60 градусов поворот, если вы сделали 6 раз. Айди, ID. Да. его конечный порядок. А если, на 180 вообще два раза совершил, уже все. А если на 90 раза, 4 раза совершил, и все вернулся с Ну вот, вот я вас приглашаю в 100 уроков математики. Это прям вот настоящая математика, это введение в группу, можно сказать, на таком простом материале. Это настоящее введение в серьезную математику. Что? 360. 360 это ID, просто, да. По урону 360 это ID. Ответ, 361, 360, задачи, какие бывают подрубы? Именно вокруг. Очень много подруг. Они очень сложно устроены. Они связаны с смесиными многоугольниками. Они такие, они хитрые могут быть. Но так, это такая очень красивая задача. Да? Если ты перейдешь, например, на 361 градус то можно как-то получить, чтобы стало 1? Если ты повернул на 361, математически это то же самое, что на 1. Поэтому 361 градусов. Есть даже задача. Вам дам угол 19 градусов. Как построить угол в 1 градус? 19 градусов повернуть... 19 на 19 это как раз 361 и повышенный угол в 1 градус а в 19 градуса положить угол в 19 раз это такая вот спойлерская задача, математика как красивая. Как переход в 19 градусов – построить угол в 1 градус если у вас есть угол в 1 градус, как вы построите угол в 19 градус? – 19 раз отложить. а если есть угол в 12 градусов, как построить угол в 1 градус? 19 раз отложить.